Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман в нашей уже традиционной рубрике, маленькой рубрике, в которой я вам рассказываю о каком-то одном факте или отвечаю на какой-то один вопрос. И сегодня мы с вами будем рассматривать шапки с бомбоном. Почему, собственно, и откуда это пошло? Это пошло действительно с флота, еще с царских времен. В то время... У корабля... на кораблях был совершенно другой стандарт жизни. То есть все переборки были низкие. Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня в нашей традиционной маленькой рубрике, в которой я отвечаю на какой-то один из вопросов, мы будем рассматривать сигнал опасности. Mayday, который... Звучит по радио именно как Mayday. Никто не кричит и не говорит «Сос, спасите наши души, save our soul». Я думаю, что это из каких-то басен, потому что я такого нигде не слышал. Есть фраза, которую называют в случае того, что какая-то опасность и нужна помощь. Это Mayday, Mayday, Mayday. И после этого что-то происходит, название лодки, координаты, где вы находитесь, Mayday это high priority. Это значит, что если вы слышите по радио Mayday, вся трансмиссия прекращается и люди слушают только то, что идет с Mayday, потому что это жизнь людей. Откуда пошел, собственно, этот Mayday? Это не какая-то аббревиатура, как в алфавите. Это фраза совершенно из другого смысла. Итак, в 20-х годах, в 20 годах 20 го столетия пайлот, это лоцман, терпел крушение. Это проходило на береговой линии между Францией и Англией. И французский пайлот и французский по радио Кричал Venue midi, venue midi, venue midi Это помогите мне, help me, help me, venue midi А э, оператор, который был с британской части Он не говорил по-французски И он расслышал вот этот Виню midi, midi как mayday И он его пытался интерпретировать И потом этот Виню midi, midi, mayday Стало именно той фразой, которую называют, э, когда что-то происходит не так веню меди по-французски обозначает помогите мне мэйдэй в современной интерпретации обозначает в принципе тоже помогите мне все на этом выпуск подошел к концу ребята подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы чтобы вы хотели еще услышать комментируем и до встречи в эту пятницу уже в техническом ролике пока